С днем рождения, милая Ада! Пусть в душе вашей птицы поют. Настроение будет отрадным, А в семье мир, достаток, уют. Каждый день будет счастьем отмечен, Полон добрых улыбок и слов. Ада, пусть согревает вам плечи, Словно шаль близких ваших любовь.